Дорогие друзья, давайте вместе посчитаем. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Выключаем! Именно с этого символического выключения начинается основная часть акции «Час Земли». Я хочу сказать, что есть очень много способов помочь нашей планете иногда довольно неожиданных например даже так можно просто например кушать постараться по крайней мере локальные местные продукты местного производства потому что у них нет а, а, такого шлейфа транспортировки длинный шлейф естественно, похлопного я имею в виду. Я хочу немножко сказать, что на нашем канале достаточно много... Мы рады приветствовать вам, представить вам, победителей конкурса, занявших первые три места. Друзья, встречаем коллектив школы номер 2001, занявший третье место! I'm the end of the danger. минута до включения света. Я еще раз приглашаю к нашему символическому рукельнику, руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Олеговича Кульбачевского, руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасана Гизбулаговича Гасангаджиева, директора Всемирного фонда дикой природы России Игоря Евгеньевича Честина. Ну что ж, друзья, начнем обратный отсчет буквально через 5 секунд. Готовы? Считать с 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Москва вновь сияет, украшенная огнями. Спасибо вам всем за неравнодушие, за активное участие в экологических акциях.